Уважаемые граждане России, в соответствии со статьей 117 Конституции России мною принято решение об отставке правительства. Данное решение не связано с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства, которую в целом считаю удовлетворительной. Оно продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны после 14 марта 2004 года. Полагаю, что граждане России имеют право и должны знать предложения по составу высшего исполнительного органа государства в случае моего избрания на должность президента России. Именно от правительства в самой существенной мере зависит продвижения всех государственных и социально-экономических преобразований. Поэтому считаю правильным прямо сейчас, не дожидаясь окончания избирательной кампании, заявить состав высшего исполнительного органа государственной власти, который должен будет принять на себя свою часть ответственности за дальнейшее развитие нашей страны. Своевременное формирование правительства позволит избежать неопределенности в структурах федеральной исполнительной власти, а, следовательно, поддержать работоспособность государственного аппарата, сохранить заданный темп преобразований, в том числе в рамках начатой административной реформы. В соответствии со статьей 111 Конституции Российской Федерации намерен внести в установленные сроки кандидатуру председателя правительства России в Государственную Думу. В недельный срок после назначения председатель правительства должен будет представить мне предложение о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Одновременно поручаю действующему составу правительства продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового правительства Российской Федерации.